Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами готовить интересные куриные ножки по-другому, они получаются очень презентабельными, они все равно смотрятся не так как обычные запеченные в духовке ножки, это очень интересно, а еще они получаются очень сочными, я не знаю здесь на видео передается или нет, как прям вытекает из мяса сок, прям очень сочные ножки получаются. Для начала возьму ножку и обрезаю ее вот тут по кругу до кости, чуть ниже, где самая узкая часть ножки. Все равно самая узкая часть это сухожилие, там все равно есть нечего, поэтому мы ее просто срежем и так, соответственно, получится красивее. Просто прорезаем до кости и здесь мясо у нас само по себе отходит, ножиком поддеваем под хрящик и он у нас прекрасно отлетает. Все, вот уже готова голая ножка. Теперь обжимаем двумя руками и придавливаем вниз. И вот такой вот куриный чупа-чупс у нас получился. Смотрите, как это быстро получается. Таким образом я сделала 7 ножек. Конечно, можно более аккуратнее зачистить сами ножки, если это у вас будет на какой-то праздничный стол. Но у нас это так просто на ужин, поэтому не заморачивайся. Солю я мясо, добавляю сюда где-то полторы столовой ложки меда. И добавляю еще столовую ложку гор горчицы без горки. Немножечко поперчу и все, больше никаких специй добавлять не буду, этого вполне достаточно. Мед нам нужен для того, чтобы потом я могла обсыпать кунжутными семенами эти ножки, и чтобы они у меня были красивые, такие ножки не стыдно и на стол поставить на праздничный. Можно, конечно, обсыпать какими-нибудь чиа или черным кунжутом, здесь не принципиально, просто к меду лучше пристанет и они потом у нас не будут обсыпаться. Еще раз поправляю, опускаю нашу ножку, внизу затягиваю шкурку, чтобы она была вокруг всей нашей ножки. И обсыпаю ее кунжутом. К меду замечательно пристает. Ножкам лучше было дать постоять, пропитаться где-то полчасика. Прижимаю и округляю вот такую вот ножку делаю. Обсыпаю все эту красоту мы ставим в духовку духовка разогрета в начале до 200 градусов где-то минут 20 до 200 градусов нужно будет выпекать и потом опускаю до 180 и запекаю еще минут 30-40 в зависимости от количества и размера ножек но для того чтобы не сильно пережарились наши верхние косточки они не стали черными я их немножечко прикрою фольгой маленькие такие хвостики из фольги отрезала и оборачиваю нашу ножку как конфету в этой же фолье можно и подавать потом, если хотите, под горячими, тогда вы беретесь, ручки не грязные. Вот такая вот красота, вот такой чупа-чупс у нас куриной. Отправляем в духовку и ожидаем, пока приготовится наша вкуснота. Периодически можно полить соусом, который течет из курочки. Обязательно попробуйте этот рецепт, я уверена, что и ваши мужчины, и ваши гости его оценят. Не забывайте поставить палец вверх, а с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч, пока-пока!